Привет. Здравствуйте. Что случилось, Что случилось с вами? Откуда такие красивые? В России все пальцы красивые? Все да, <с <dois> <с> <с> <с> в России все пальцы красивые. В России все пальцы красивые. Перевочек нужен? Да. Переводчик нужен. А где живет твой красивый парень? Что облизывает? <с <с <с Понравился, что ли? что Ну конечно. Вау! Что? Вы сейчас съемтесь над нами. С какого города будет? С какого города будет? Белогорск. А ты? Я Челябинска. Я Челябинска. Неплохо проезжала мимо. Надо было останавливаться. У вас не заехал. У вас не заехал. У вас две секунды уснуть. Если что, я холодной. Здорово. Ну, ну, у нас расстояние. Вы там, ли, мы тут. Я любви нет. Я любви нет. Крылья вот говорит? так уходишь? Лишь волта. Лишь волта. Куда? Куда? Dooly> куда? Куда? Тебя заманило расстояние. Что будем делать? Что будем делать? Спать кажиться. Ну я же не. Продолжение будет. Нет. Какое продолжение? Да. Вот прям так. Ну как ты ну, показала? Показал, так и я. Я как показала. Я же так не показывала. Ну покажи. Ну, покажи. Зачем? Просто, Просто. Вы что, с ума сошли? Нет. Нет. Поблемо. Нет. Поблемо. да. Поблемо. да. WhatsApp, WhatsApp есть. А? Whatsapp есть? Да, сейчас напишу. Давай. Что делать будем? Любовь? любовь. Строить. Какая? Строить. На расстоянии, что ли? Ну, приеду. приеду. Куда? Тебе еду. Тебе есть проблема. Или ты то, Или ты -то. А -а -а. Ну, лучше я к вам. Ну и то я не поеду. Может, вы маньяк. Все может быть. Все может быть. Во-во. Заслуги. Номер скинула. Я, не... Я уже скинула. Уже... Уже... Делал... Уже... Все. Все уже. Как зовут-то? Зовут Рита, Маргарита. Очень приятно. Очень приятно. Славик. Славик. Славик. Что-то вы озабоченный, Славик. Когда передам, когда передам, сидит. Что делать? Что, что делать? Не знаю, обычно уже девушка. Все, смеетесь надо мной, что ли? Да, гараж. Я. я бы вас убила сейчас. Нафиг, начнет. Я весь плач. Все будьте. Ну зачем народу? Надо же всегда. Же всегда... У вас внешность не русская, вы на не русского похожи. Я не русский. Я не русский. А кто вы? Азербайджанец. Ну серьезно? Я же с вами нормально открыто разговариваю. Я... Сейчас мама. Я... Вот. Башкирин. Башкирин. Серьезно? Ну, серьезно, серьезно. я серьезно, серьезно с вами. Я тоже серьез. Я тоже серьезный. Я тоже Отвечаю. Отвечаю. Мужиком, не, не бомба. не пошли. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> а то русская? А то русская? Да. М -м. Не замужем, да? Не замужем, да? Сын есть у меня. А муж или а муж? Нет. нету. И не было никогда. Не был был. Почему шалу Он оставил, уехал. А -а -а. Да, да. Я я сел, был, да. Ну и на протяжении вот к сыну уже будет шесть лет. Я ни с кем не сошлась. Ну, то есть одна также. а как насчет сердца? не почему есть отношения там ну но ну, не серьезные Ахи, ну? <_ Blues> ну я же человек это же природа конечно, конечно. Ну, конечно, конечно, а серьезных отношений там если бы они не были то у меня же бы семья была правильно ну да. я хочу мужа хочу еще одного ребенка. Ну, у нас с этим все очень сложно. К чему? Ну, все, каждый человек думает только о себе. Как понять? Ну, тут так. Даже если ты познакомилась с кем-то, да, вот на своем опыте, там доверилась, открыла там вот свою душу и все остальное, да, там человек вроде, да, да, там все а потом проходит время, поворачивается к тебе задом. Ну, просто, не знаю. Дай пинка. Я? Да. Я Да просто уже серьезно к мужикам относишься, как... Там, если даже он к тебе подходит, привет, давай познакомимся, ты такая красивая. Эти слова ничего не значат, просто ничего, а просто в вот пространство. Вот как мне вот, сейчас заменить да, яйца своих? Я, я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Entirely. Плохо, что не знаешь? Плохо, что не знаешь. Что? Плохо, что не знаешь, говорю. Плохо, что не знаешь, говорю. Да, я дала номер, вообще ничего не знаю. Дальше что будет. Может, заблокируем. Ты с ним? Да. У нас любовь. Нормально. Мне не мешай, мешай. Закрой дверь с ту сторону. Он откуда видит, что ты открыл дверь. Да <смех> видно же. Да, он ржет. Он же признался, что он ржет. Да ладно, пусть. Давай. Ладно, не обижайся. Ты еще куришь. Ты здесь. еще куришь, да? Что нельзя? Да, я, нельзя, я, нельзя я, запрещаю. Я запрещаю а что еще? Матом нет, нет, нет, Я нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Как нет, нет, нет, нет, В смысле? Ну, как это? ну как вот как ей понять, если воняет. Да, сигареты воняют. Сигареты воняет. А электронная сигарета она не воняет. Блин. Воняет она. Блин, воняет она воняет. Воняет тоже. Ч? Воняет, воняет тоже. Вот, выбирай. Вот, сигареты и сигареты и мухо. Какой мухор? Ты тоже Сок. Ну, ладно. Выбирай. Выбирай. Сигареты? Сигареты? Алкоголь? Алкоголь? Или я? Или я? Мужчина, я курю электронную сигарету. Вообще не вот. надо. Вот, я чур, и да. сок. Ну, сок но, ладно, чё ты? Я? я вообще я люблю. Я вообще люблю. Переключай, значит. Да. Да. Сюда Ладно, пока-то. А, Давай. Давай. Ты потерял свой. Ты потерял Вот я не услышала, повтори. Ты потерял. Свою...